Всем привет, друзья! Вы на канале Зифа. Тот хайп продолжается, и поэтому я решил на волне всего этого записать, как мне кажется, очень интересное видео про не менее интересный метод того, как же поймать все-таки долгожданную тот карточку. Разумеется, все это делается без доната, без открытия паков за монеты, все он ли с помощью SBC. Но перед началом хочу попросить вас перейти вниз и подписаться на канал. Также можете оценить это видео лайком, инстаграм, телеграм. Тоже все ссылочки в описании, так что заходите и подписывайтесь. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Нравится, так что давайте начнем. Итак, собственно говоря, что же это за такой способ? Я, когда вышли ТОДСы, просто сидел в Твиттере, в Инстаграме и постоянно натыкался на различные посты про данный метод, когда люди ловили невероятное количество ТОДСов, им везло в этих паках и вообще то, что это прям супер способ, практически стопроцентный словить такую карточку. Собственно, ссылку на Инстаграм аккаунт этого трейдера, где я первый раз увидел эту инфу, я оставлю в описании, вы сможете ознакомиться. Ну а сейчас Давайте попробуем разобраться И если вы не поймете, то обязательно заходите и читайте сами Собственно, вы начинаете с 11 редкими игроками И запихиваете их в премию улучшения Сейчас, смотрите, на момент съемки Я захожу в СБЧ, и у меня доступно премию улучшения игроков Ла Лиги Все потому что... Премьер Лига уже закончилась, я не успел записать это когда она была Но в момент Премьер Лиги мне упал Эндерсон Скрин вы сейчас увидите вот здесь Это пак, как раз точно такой же, и мне... Как ни странно, в первом же таком паке выпала тот с карта. Вот, премиум улучшения Лолиги, как вы видите сейчас на экране. Зашли мы в это СБЧ. И вот, я накидал 11 треких карт. Сейчас они стоят где-то в районе 1400-1500 монет. Если поснайпить, можно взять их подешевле. На самом деле, сборка получается 15 тысяч монет. Собственно, вот, это первый шаг, который нам нужно сделать. Запихнуть в это СБЧ и, собственно, отдать их. Вы на это тратите 15 тысяч и получаете интересный пак с Лолигой. Итак, вот этот пак, сейчас мы его вскрываем и вообще посмотрим, удастся ли нам, ли нам поймать тотс либо же это будет интересный рейтинг, либо же это будет какая-то прикольная карта. Смотрим. Волкаута нет, это уже не тотс это карточка Лиги Чемпионов, вероятнее всего. Это Вацлык, да, вратарь Сивили, который падает довольно часто. Но все же в этом способе нам такие карточки подходят. Скипаем. Возможно, кстати, внутри может быть тотс сейчас мы на это посмотрим, но мне кажется, его не будет. Да, тотца нет, такие карточки мы имеем. Все это мы отправляем в клуб. Дубликаты я обменяюсь, у меня продаваемый Отдам его на трассу. он не продаваемый, окей, я его квиксельну Потом отдам со своего клуба, но дубликат у вас первое время не будет Итак, дальше мы переходим в улучшение золотых Так как нам из 12 карт выпало три редких Мы их оставляем сейвим. А остальные мы запихиваем вот сюда И при этом, разумеется, мы докупаем еще три нон -рарных. Сейчас я все это сделаю и вы увидите Собственно, я полностью заполнил улучшение золотых Мы отдаем это СБЧ И получаем пак с двумя редкими игроками Итого, после открытия у нас уже есть 5 редких игроков Это очень важно Открываем пак Посмотрим, насколько хороший будет дроп. Если игрок рейтинга 83 выше, то придется восстать в клубе и все-таки на его место кого-то закупить. Но если игроки все слабенькие и совсем такие себе, то смело давать их в СБЧ. Вот как сейчас Пароло выпал, и второй, кто там будет. Ну, тоже я уверен, что очень не очень игрочок. Вот, Errerin. Мы, собственно говоря, их отправляем в клуб и опять же переходим в СБЧ. Премия улучшения лалиги. И делаем все то же самое. Но теперь у нас есть 5 рарных. И нам нужно докупить еще 6. Собственно, мы тратим не так много мне. Сейчас мы еще один такой пак откроем. Итак, вот этот состав. Я его отдаю. Я еще докупил. Получается 6 карточек. Как и вы должны это сделать. Так в этом способе написано. И вот все это вы проворачиваете до того момента, как не поймаете тот с карточку. Все это может быть довольно быстро. Может повести в первом паке. А может, конечно же, и не повести. Поэтому тут все-таки есть какая-то вера. Вероятность того, что вам никто не упадет, но, блин, шансы есть на то, что вы сможете поймать топовую ТОЦ карту. Открываем этот пак, смотрим, если ли волкаут. Волкаута нет, снова же мне не везет, но мне до этого везло, поэтому я теперь понимаю, что может ничего не падать. И опять же, вот Кукурелла и мы его Отдаем в СБЧ и проворачиваем все то же самое Собственно, думаю, суть способа Вы уловили и у вас Получится поймать эту ТОДС карточку Потому что все-таки шанс довольно Велик, у меня это получилось У многих, кто присылал скриншоты этим Трейдерам, тоже получилось Так что, надеюсь, на небольшое, такое коротенькое Видео было вам полезно И вы сможете все-таки как-то Забустить свой клуб и с помощью этого способа Не потратить монеты и не потратить Реальные деньги на эту игру На этом видео подходит к концу, надеюсь, оно вам понравилось понравилось, потому что способ максимально интересный. Я сам поймал карточку, как я вам уже говорил, также видел многочисленное количество скринов, которых люди ловили, тоже интересные тут с карты, так что все шансы есть. Ну и на этом я буду заканчивать, всем спасибо за просмотр и всем пока!